Говори мало, делай много. Гений без образования подобен серебру в шахте. Толстая кухня делает худую волю. Не вводите в заблуждение ни своего врача, ни своего адвоката. Древние говорили нам, что лучше, но мы должны учиться у современных людей тому, что является наиболее подходящим. Лучше поскользнуться ногой, чем языком.